День рождения у друга. Сидим в баре, выпиваем. В какой-то момент к нам подсаживается компания из девушек. Выпили, закусили, слово за слово. И одна мне шепчет на ухо. «Слушай, здесь так прохладно, а еще на мне трусиков нет». Естественно, я перебрал и говорю, «Слушай, поехали ко мне, что-нибудь придумаем». По пути прихватили с собой бутылочку мартини. Приехали ко мне домой. Я стучу в дверь, открывает моя жена. Я ей говорю, солнышко мое, тут у ребенка проблема с одежкой. Дай ей какие-нибудь трусы, чтобы у нее там ничего не отмерзло.